Хочешь сейчас? Почему? Безумно хочу Док Поки. Потому что мне всегда хочется чего-нибудь остренького на ночь. Что ты ела за последним ужином? Мой последний ужин. Божечки. Ужасно хотелось мясного пирога. Название песни, текст которой хорошо знаешь. Я полностью знаю текст песни Леона Ливис «Bloodin' Love». Я могу петь ее весь день, каждый день. Но только в душе. Что тебя смешит? Что же меня смешит? Знаю, кто заставит меня смеяться. Мой стилист всегда меня смешит. Она самый смешной человек на земле. Что заставляет тебя плакать? Много вещей могут заставить меня плакать, когда я ем что-нибудь очень-очень вкусное. Я плачу много из-за этого. Смайлик, который используешь чаще всего. В последнее время я использую вот этот. Вот этот. С высунутым язычком такой. Да, вот этот. Твое любимое австралийское животное. Почему? В реальной жизни я не видела ни одного животного. Но я думаю, это Куока. Она такая милашка. Вещь, которая выдает в тебе австралийца. Думаю, во мне выдает австралийца мой акцент. Любое существо, с которым хотела бы пообедать. Моя собака Хэнк. Мне нравится есть с ним. Через стол. Вот так. Покажи свой секретный талант. Секретный талант, да, есть такой. Я могу говорить с закрытым ртом. Это я сказала, привет, я Розе. Что хотела бы сказать блинкам, которые смотрят это? Привет, блинки, не могу дождаться, когда вы уже посмотрите мое интервью для Волк Австралия. Потому что там я рассказала о временах трени. Ссылка в подсказке. Люблю.